Всем привет! Мы расскажем только самые интересные и актуальные новости. Сегодня с вами я, Марина Крылова. Начинаем наш выпуск. Универ ТВ исполняется 5 лет. Какие итоги можно подвести? В Владивостоке прошел Восточный экономический форум. 7 сентября в КФУ приехал американский гроссмейстер Тимур Гореев. 9 сентября свой юбилей справляет единственный в России круглосуточный студенческий телеканал «Универ-ТВ». Какие итоги можно подвести за пять лет его работы, расскажет Аделя Шамилова. Насыщенный на события 2017 год для медиасферы Казанского федерального выдается сплошь на пятерку. В один год совпали сразу две важные даты для всех медийщиков КФУ. А именно, 55 лет, как альма-матер начала готовить журналистов высокого профиля. Соответственно, 50-й выпуск дипломированных медийщиков. И, конечно же, пятилетие университетского телеканала «Универ ТВ». Что тут не говори, но 5 лет – это срок. Бесценный опыт и достижения. студенческий телеканал был создан решением ректора Казанского федерального университета на то время это было довольно нестандартное решение. На вузовском пространстве нет такого больше профессионального телеканала, который бы вещал как в эфире, в кабеле, так и в интернете. К тому же в пакетах ОТ-провайдеров по всему миру, у которого есть подписчики. И хотел бы сказать, что мы были первыми в республике, кто вышел в формате Full HD, начали вещать. И, кстати, это тоже было не случайно, потому что. Ректор настаивал на том, чтобы было построено телевидение университетское, на современной технологической основе был построен телеканал. Ежедневно, не отрываясь от учебы, студенты получают опыт создания телевизионных программ и их трансляции. Многие из них особенно полюбились зрителям. Например, проект «Громкие рыбы» продолжает привлекать внимание молодежи. Мы снимаем юмористические скетчи, а, всякие породи, музыкальные смешные клипы. Ну и в том числе привлекаем а, студентов Казанского университета. В целом у нас талантливые студенты, талантливые молодежи. Да мы сами молодежь, такое что такое вообще? Мы сами молодежь. Но не только юмористические музыкальные ролики полюбились зрителям. Еще бы, например, научно Образовательная программа «Акцент» с доктором политических наук Юрием Малаевым, который с пристрастием анализирует научные, общественно важные и сенсационные темы не только с представителями университета, но и громкими медийными личностями, чьи имена известны на всю страну. Конечно, было очень любопытно поговорить с коллегами по цеху, да, с такими, например, как Алексей Алексеевич Венедиктов да, или Венник, как его зовут, в наших журналистских кругах. Когда он был здесь, мы с ним, с Анатолием Максимовым, я считаю, был достаточно содержательный, интересный. Эфир. Также свою программу ведет и директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. В программе «Смотрите сами» Леонид Толчинский рассматривает и анализирует обзоры самых последних новостей страны и мира. Более того, в этом году шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации буквально засверкал созвездием медиаперсон. Студенты не упускают уникальной возможности посетить столь необычные мастер-классы. Вот Михаил Казиник, там известный популяризатор музыки. Это глава, главный редактор там, «Эхо Москвы» Венедиктов. Это, это звезды шоу-бизнеса. Басков, Николай Басков, который здесь, согласитесь, совсем по-другому себя уже раскрыл. На страже самых важных научных, университетских, молодежных и социально значимых событий стоит новостная программа «Универньюз», которая ежедневно и круглосуточно выходит в прямом эфире. Также в структуре медиахолдинга работает полноценное международное радио. В 2016 году нам посчастливилось съездить в Германию, у нас был обмен опытом. Вот, мы переняли такой опыт, и сейчас мы вещаем э, в формате международной радиостанции. Похоже, что все эти годы студенческий телеканал Универ ТВ времени зря не терял. Здесь сформировалась большая команда из опытных технических профессионалов и молодых талантов. Это широкая инфраструктура, позволяющая сверкать новыми идеями, пробуя сделать то, что когда-то казалось невозможным. Аделия Шемилова, Владислав Пихневский, Роман Самарин, Универньюз. Россия вновь приоткрыла свою дальневосточную сокровищницу для иностранцев. В минувший четверг в Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Что на нем обсуждалось, расскажет Денис Панкратов.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 магистраль железнодорожная, которая пройдет через Северную Корею, или газопровод пока чрезвычайно рано. Ситуация настолько сегодня обострена, что северокорейцы они не хотят идти пока ни на какие наговоренности. Третий по счету форум закрылся 7 сентября, по его итогам Дальний Восток вложили 1 триллион рублей. Из них часть на строительство платной дороги в Абис Хабаровска и на строительство завода двигателей под маркой МАЗДА. Денис Понкратов, Владислав Михневский, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил американский гроссмейстер. Какой рекорд поставил шахматист и что он делал в шоуруме высшей школы журналистики, смотри в сюжете Олега Кашина. 7 сентября в гости Казанского федерального университета приехал чемпион мира по слепым шахматам Тимур Гареев, американский шахматист, установивший новый мировой рекорд. В конце 2016 года он сыграл в слепую на 48 досках в университете штата Невада в Лас-Вегасе. Шахматы в это мое хобби, это тем, что я люблю заниматься, прежде всего. Вот. И, значит, Поддержка формы, игры с, с другими сильными шахматистами без этого никак.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 Его соперниками были ученик 7 класса IT-лицея КФУ Ирик Галиев, студент третьего курса Института физики Руслан Хамзин, а также профессор кафедры математического анализа Института математики и механики Ильгис Каюмов. И также с, вот, с, с велотренажером э, э, экспериментация да, с разными параметрами. Допустим, сегодня мы пытаемся сыграть с часами, ну, где будет определенное количество времени на часах по 10 минут. То есть это определенный лимит, да?